Если говорить о заработке на Ютубе, то вот наша схема такая. Собственно в Ютубе мы не зарабатываем. В Ютубе мы продвигаем в первую очередь сами себя, uh -huh. свою экспертность, нас как там, специалистов вот, в конкретной теме, личный бренд uh -huh. и, э, и продвигаем наши ресурсы, наш садовый магазин uh -huh. в офлайне, uh -huh. в, в реале и наш интернет-магазин. Люди смотрят нас. Люди видят, что мы кое-что понимаем э, Люди понимают, что если мы что-то говорим, что вот это хорошо, значит на самом деле хорошо И это так mm -hmm. Мы очень ценим и дорожим вот, как бы доверием нашей аудитории mm -hmm. Поэтому какие-то сомнительные вещи мы не рассказываем Мы либо рассказываем то с чем имеем личный опыт, mm -hmm. либо имеем опыт людей, которым доверяем. Таких mm -hmm. людей очень немного, на самом Это деле. То выходит так, что вы власной экспертностью доверите до товару, до продукту и до своей, да. как бы, до магазина, да. скажем так, до, до тех товаров, которые вы... Вот выбирали. я вспомнил. Вообще история была такая. Вот мы рассказываем условно там тля. Вот от Ли ее можно победить очень простым способом Взять вот этим и побрызгать И mm. тут же в комментариях вот такой список А где купить? Mm. Где купить? Mm. Где купить? Mm -hmm. И вот это побудило нас открыть интернет-магазин mm -hmm.